Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я хочу вам показать и рассказать о доме по проекту ЗПП-144 «Зеленый мыс», который мы построили в поселке Жемчужный, в 20 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Коттедж расположен в поселке Жемчужный. Более подробное видео о поселке вы можете посмотреть, нажав на ссылку вверху. Этот двухэтажный коттедж, с строительной площадью 144 квадратных метра, создан по каркасной технологии с перекрестным утеплением стен каменной ватой в 4 слоя 200 см и полностью подготовленный для круглогодичного проживания со всеми работающими проверенными коммуникациями. Монолитный ленточный железобетонный фундамент. Мощное перекрытие первого этажа из бруса, обработанного качественной биозащитой, с перекрестным утеплением каменной ватой, толщина пола более 30 см. Аналогичным образом смонтирован потолок, его толщина 25 см. Использованы качественные диффузионные мембраны. Кровля металлочерепица от компании Grand Line. Внутренняя отделка стен, имитация бруса, внешняя Имитации бруса, прокрашенная качественной краской в несколько слоев. Проект каркасного дома «Зеленый мыс» ЗПП-144 разработан строительной компанией «Зеленый пояс Москвы» в качестве недорогой альтернативы четырехкомнатной квартире. За цену дома соседям в Зеленограде не получится купить даже однокомнатную квартиру, цена которой в состоянии «Заезжай живи» начинается от 6 миллионов рублей. В доме применены современные технологии энергосбережения. Вентилируемые фасады предупреждают образование влаги в стенах. Панорамные окна позволяют солнечным лучам проникать в комнаты в течение всего светового дня. Все оконные проемы застеклены ПВХ-пакетами с высоким уровнем тепла и шумоизоляции. К дому подведены и разведены по точкам потребления следующие коммуникации. К заводу отвечает собственная скважина с кессоном глубиной более 60 метров. Электричество подключено три фазы 15 кВт. Счетчик деревенский. Канализация создана на базе системы биоочистки ТОПАС-5. Отапливается дом от электрического котла. По всему дому установлены подоконные радиаторы. При входе в дом вас встречает крыльцо площадью 4,8 квадратных метра. Далее проходим в тамбур площадью 3,6 квадратных метра. Который надежно перекрывает путь холодному воздуху внутрь дома. Также здесь можно разместить шкафы и полку для обуви. Из холла перед нами открываются двери, просторную кухню-гостиную, санузел, спальню первого этажа. Также здесь находится лестница. Спальня первого этажа или родительская спальня, как ее иногда называют. Полы первого и второго этажей ламинат. Качественные межкомнатные двери с фурнитурой. В санузлах установлена качественная сантехника. Раковина, зеркало, унитаз, душевая кабина, ванная. Кухня-гостиная площадью около 30 метров с выходом на 20-метровую террасу. На втором этаже у нас находятся три спальни и санузел. Это главная хозяйская спальня с большими панорамными окнами. Отличное место как для постоянного проживания, так и для отдыха. Энергосбережение и минимизация затрат на отопление – один из главных моментов, которым мы уделяем большое значение. Если вы ищете действительно качественно построенный дом из качественных отделочных материалов, тогда приезжайте к нам и убедитесь в этом сами. Спасибо, что посмотрели ролик. Комментируйте, пишите, что понравилось, что нет. До встречи у нас в поселке.